Передовые инженерные школы. Новые идеи? Кто возглавит Набережно-Челнинский институт КФУ? Я как ректор только могу ему пожелать удачной, слаженной работы в этом коллективе. Лучше всех знаешь историю Казанского университета? Тогда поедешь в Питер. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариадна Кунюшева. В Набережно-Челнинском институте Казанского федерального университета прошел семинар совещание с руководителями передовых инженерных школ. Подробнее о том, какие вопросы были обсуждены на встрече, расскажет наш корреспондент Аделина Абдрахманова.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 директором Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета стал Георгий Катиев, ученый, инженер и бывший заведующий кафедрой колесной машины в Московском государственном университете. 6 апреля ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин представил набережно-челнинскому институту их нового директора Георгия Катиева. Как отмечает сам Катиев, на сегодняшний день его основополагающая цель сделать подразделение ВУЗа образовательным центром притяжения по инженерно-техническому профилю подготовки. Безусловно, это будет толчком и для научной работы, и для учебного процесса. Ну и, наверное, я как Ректор, только могу ему пожелать удачной, слаженной работы в этом коллективе. Ну а вас прошу поддерживать его. Основное – это быть в единой команде. Это вот самое главное. Тогда можно решать все вопросы. Руководитель в единой команде – это равный среди равных, которому коллектив оказал доверие. Вот, который э, с основной своей задачей видит это здоровье коллектива. Георгий Катиев закончил Московский государственный технический университет имени Баумана по специальности инженер-разработчик гусеничных и колесных машин, а после 20 лет проработал там на должности заведующего кафедры колесной машины. Новый директор института прославился своей активной научной деятельностью. Им было выпущено более 250 научных работ в области проектирования. Тайф он энергичный, задачи, я еще раз говорю, стоят у нас амбициозные, и безусловно, мы их выполним вместе с вами. Для того, чтобы Набережно-Челнинский институт стал одним из первых в стране по качеству образования, Георгий Катиев считает, что наибольшее внимание стоит уделить переосмыслению нынешних учебных материалов. Этого можно добиться только если идти в ногу со временем, использовать цифровые технологии в учебном процессе. Новый директор уверен, что когда выпускники института будут готовы к работе в условиях цифровой экономики, они станут самыми востребованными на рынке труда. Алина Сафина, медиацентр Набережно-Челнинского института, Универньюз. Физики Казанского федерального университета представили уникальные возможности для улучшения функциональности светодиодов, солнечных батарей и других оптоэлектронных устройств. Подробности в следующем сюжете. В Институте физики Казанского федерального университета студентка 4-го курса, лаборант научно-исследовательской лаборатории квантовая фотоника и метаматериала Элина Баталова выступила с лекцией на тему «Полупроводники со структурным фазовым градиентом".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 Метод фазовой структуризации полупроводников открывает уникальные возможности для улучшения функциональности светодиодов, фотодетекторов, солнечных батарей, создания принципиально новых источников света, разработки дисплеев. Карина Бравцева, Универньюз. Насколько хорошо вы знакомы с историей Казанского федерального университета? Победители конкурса ⁇ Знаете ли вы историю Альма-Матер» точно положительно ответят на этот вопрос. Подробности в сюжете. Накануне в Музее истории Казанского федерального университета состоялось награждение победителей конкурса «Знаете ли вы историю Альма-Матер?». Состязание традиционно проводится уже в 14 раз. В этом году студенты вновь продемонстрировали знания в данной области. Приняли участие в трех конкурсных этапах, последний из которых прошел 31 марта. Конкурс был создан для того, чтобы студенты университета лучше бы знали историю своей Альма-Матер. Того учебного заведения, где они учились, и чтобы они гордились своими предшественниками, тех, на плечах которых, собственно, Стоит славная история Казанского университета. Я Считаю, что очень важно настраивать такие конкурсы и знать историю, в которой мы учимся, потому что это наша история. Мы должны знать, кто здесь раньше был, допустим, ректором, кто были наши преподаватели, чтобы основываться на этом нашего знания. До 2021 года формат мероприятия больше напоминал экзамен. Участники приходили отвечали на вопросы. И вот уже третий год конкурс проходит в три этапа. Первый проводится онлайн, второй представляет собой очное выступление. А третий этап – это квест, в ходе которого жюри оценивают не только познание в истории, но и коммуникабельность и умение работать в команде. Мы сплотились с нашей командой, мы испытали эмоции того, что надо быстрее куда-то бежать, быстрее отвечать на вопросы, быстрее искать информацию, быстрее вспоминать. И было приятно, Приятно, что некоторые вопросы мы знали ответы на них точно, потому что сотрудники музея нас к этому, можно сказать, подготовили заранее. Мы впитали ту информацию, которую они нам предоставляли. Главной целью проведения конкурса является популяризация истории Казанского федерального университета, а также привлечение студентов к общественной жизни вуза. Победители конкурса наградили поездкой в Санкт-Петербург. Армиля Мухаммедшина, Маргарита Михайлова, Фарид Захидаглы. Универньюз. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева.